Очень часто мне задают вопрос, связанный с тем, что мужчина не встречается с женщиной больше одного-двух раз, и Достаточно быстро пропадают, особенно если в эти один-два раза уже был секс. Итак, что же делать, если мужчина не встречается с вами больше одного-двух раз, особенно после секса? На этот вопрос мы сейчас с вами и ответим. Здравствуйте, мои родные и любимые, с вами Елена Дегурова, Содружество яркожителей и ответы на самые наболевшие ваши вопросы. Вот давайте посмотрим на ситуацию с обеих сторон, и с мужской, и с женской. Начнем с мужской. Мужчины в большинстве своем изначально не настроены на поиск женщины для долгих отношений. Господствующий в обществе культ секса распаляет голод и жажду даже у тех, кто вроде бы не собирался пускаться во все тяжкие. Но мужчины выходят на охоту, потому что им кажется что от большего количества сексуальных связей они станут альфа-самцами и значительно увеличат свою ценность, ну, хотя бы для себя. Поэтому мужчина, даже желающий создать отношения, будет все равно хотеть побыстрее перейти к сексу, но иначе он сам себе может показаться каким-то странным и только потом уже подумать про отношения. Другое дело, что после одного-двух сексуальных встреч эта дичь уже поймана, и желание охотиться начинает звать его дальше и дальше на новые охотничьи территории. И он идет дальше. Поведение мужчины, когда он не тащит в постель сразу, ну или хотя бы на втором свидании, может показаться удивительным и даже странным в глазах многих женщин. Ну, они так привыкли. И это, кстати, может быть иногда замечательной манипуляцией, вовлекающей женщин в игру «А ну-ка, стань сама охотница и соблазни этого мужчину». Если же мужчина вообще не настроен на отношения, то он начинает жить только охотой. И чем больше трофеев он соберет, тем выше его ценность в своих же глазах. Ну какие тут отношения? Скукотища будет? Если посмотреть с женской стороны, то причина часто лежит в ощущении собственной ценности самой женщины. Вы знаете, за много лет работы с женщинами я огромное количество раз встречалась с примерами того, когда женщина не видит своей ценности вообще, кроме тела и секса. «А что я могу дать в отношениях? Я же ничего не знаю и не умею», — говорит она. Вот если вы так вдруг думаете про себя, ну, хотя бы иногда. Не удивляйтесь, что мужчины больше одного-двух раз с вами не будут встречаться. Они просто считают ваше мнение, считывают ваше мнение о себе и начинают считать так же, как и вы считаете. Понимаете, вот считывают, как, как с таблички на дверях магазина, и вы быстро становитесь им действительно неинтересны. Есть еще одна, конечно, причина. Она касается готовности идти дальше секса, пускай и очень странного. Если вы встретились один раз и вам очень понравилось, вам хочется встречаться еще. Вы встретились еще и вам снова понравилось. На этой стадии у женщины может что-то ёкнуть внутри, и она может подумать, а вдруг это он, это судьба. И тогда сексуальный партнер вдруг начинает превращаться в потенциального партнера для чего-то большего. Но если женщина к этому сама большему не готова, если перспектива возникновения отношений ее на подсознательном даже уровне пугает, то она сознательно или бессознательно сделает все, чтобы это общение прекратилось. А то и вдруг все зайдет действительно слишком далеко. Вот согласитесь, ведь гораздо безопаснее расстаться а, после одной-двух встреч, чем позволить себе идти дальше а, и расставаться через два месяца регулярных встреч. Понимаете, очень многое у нас срабатывает именно на бессознательном уровне, который мы не считываем сознательно, в этом вся заковырка. И к тому же многие мужчины дают э, дёру, как только почувствуют, что женщина начинает рассматривать их как потенциальных партнеров для отношений. Поэтому и боятся, что их сейчас охомутают. А женщины часто путают удовольствие от секса и э, полувкусие от классного оргазма после хорошего секса с любовью и близостью на всю жизнь. Им может показаться, что это была любовь. Хотя по факту это был, простите, просто секс, пусть даже и очень качественный. Все дело в том, что изначально, когда женщина сама себя не любит, когда женщина себя не ценит, не видит ценности в себе, кроме тела и секса, а, притом, кстати, не всегда очень качественного, а, то получается, что вы в любом мужчине, который мимо вас маячит, вы просто видите, о боже, это он, это судьба, я его видела во сне или мне его предсказывала гадалка. Девчонки, проснитесь, мои родные. Проснитесь, не надо бегать за каждым сперматозоидом, вы яйцеклетка. Но изначально это так природой создано, не бегает яйцеклетка за сперматозоидом, а огромное количество сперматозоидов пытаются добиться этой яйцеклетки. Мужчина охотник, действительно охотник. Только не надо его самим, своими вот этими женскими руками превращать в охотника на секс, а не охотника за вашим сердцем. Мы же сами это делаем, девчонки. Понимаете, и ответов на ваш вопрос может быть несколько на самом деле, как и причин повторения подобных ситуаций. А редко это бывает только одна причина. Чаще, конечно же, это комбинация нескольких причин, но это имеет прямое отношение к, вашему, к вашей внутренней ценности, к тому, сколько вы стоите в своих глазах. Если вы раз за разом позволяете себе быть в отношениях на раз-два, то либо вы это выбираете сознательно, ну тогда никаких вопросов, милые мои, либо вы не цените себя настолько, чтобы быть в отношениях. Вот в этом случае мужчины просто оценивают вас так же, как вы сами себя на одну-две встречи. Вы знаете, в работе с ценностью может вам помочь тренинг, ну, начать, конечно, можно с азбуки, построения, создания осознанных и счастливых отношений. Конечно же, много мы о ценности говорим в тренинге «Ключи к женской мудрости». И еще больше об этом мы будем говорить. Очень много практик, техник будет дано уже в дальнейших тренингах. Поэтому, если вы выбираете путь мудрой, осознанной и счастливой женщины, welcome на наши тренинги. Ссылочка внизу под видео на безоплатный тренинг. Присоединяйтесь. И что может сделать каждая женщина прямо сейчас? Напишите, чем вы ценны для себя самой, и потом перечислите, чем вы ценны для мужчины. Если вопрос, который задан, Сейчас к вам имеет прямое отношение, то напишите, в чем ваша ценность как, так, в чем, в чем ваша ценность и в чем вы занижаете ее сами. А в качестве первого шага ну, вы ведь всегда можете отказаться идти в отношения на раз-два, правда? Поэтому выбирайте, что ваше продолжать быть на один раз либо повышать свою ценность. А я сейчас говорю вам до свидания, до новых встреч в новом видео. С вами была Елена Дегурова, Содружество Яркожителей. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте, включайте колокольчик, чтобы получать оповещение о новом видео. Если для вас было полезно это видео, ставьте лайк и делайте репост, чтобы как можно больше женщин стали счастливыми. Пока-пока, мои родные.